Ребят, всем привет, и это новая неделя влогов, но не обычная неделя влогов, а ПП-влогов. Мм, прям неделя влогов ПП, первая моя неделя, которую я хочу наконец-то взять себя в руки и начать правильно питаться, отказаться от сладостей. И я один раз попыталась где-то в январе отказаться от сладостей, но меня не хватило, и я такая, все я поняла, насколько это сложно, что надо подходить прям профессионально. И я почитала там, ну, что нельзя есть, и что вообще надо есть, и что нельзя делать, больше, что нельзя есть, что не надо потреблять вообще, или уменьшить в своем рационе, а что увеличить. Поняла то, что 90% моей еды составляет то что не надо есть вообще, я такая, а, ну понятно, значит я это, неправильный человек, точно не пп человек, поэтому я вот на неделючку я решила, все начну правильно питаться, сегодня уже начала, кашечку приготовила себе, так как бы, вот, так что, надеюсь, я выдержу эту неделю, и поэтому я записываю видео, чтобы доказать себе и доказать вам, что да, я, я смогу. Для себя я решила не похудеть, как все там девочки хотят, то есть, ну, хотя я хочу, чтобы мои ляжки были меньше, да, то я потому что очень сильно набрала калории килограммы очень сильно очень много и они все калории килограммы вот эти вот уходят в мои ляжки мои бедра и они слишком большие нет не нравится именно ляжки а вообще у меня стоит цель перестать много жрать сладкого потому что я каждый день ем сладкое каждый день просто и пытаюсь себя ограничить так что надеюсь что у меня все получится так что погнали но неделя только началась, а мне уже тяжело. Вот условно выбор с этой кашей. Мне есть как гарнир или как. Сейчас вечер выходного дня, добишься в суббота, и как вечер уже, ну, вечер, но ну, 22-17 где-то так, и я хочу есть, потому что я только что была у подруги, и мы там просто ча купили я просто чайку пила, а они со вкусняшками. Я просто такая... Я реально себе сдерживала. Я, я хотела скушать вот эту слоечку, вот эту вот конфетку, шоколадку. Но я держалась, чтобы не съесть. И я сегодня купила яйца. Белки, кстати, очень говорят, что надо, ну, вечером надо именно белки кушать, а не углеводы, так что я думаю сейчас сделать типа, что-нибудь с омлетик или просто сварить яйца, потому что жарить их нельзя, обидно, но возможно я буду это делать, так что белки эти я не буду себя в этом отказывать, себе запрещать жарить яичинку, потому что я очень люблю, но все же буду Воздерживаться. Так что сейчас надо пойти и что-нибудь приготовить в 10 часов вечера, я уже в это время всегда сплю, но голод берет свое. Начинаются ночные похождения, по идее, сейчас приготовим всё вкусненькое и полезненькое. Ну, короче, готовься. Омлечик получился, какой-то немного странный. Но я его измельчила. И вот, все. Такая а вот еда. Приятного аппетита мне в 11 часов вечера. Класс. С чаечком пью. Ребят, вот и закончился у меня мой день. Вот так вот он у меня закончился. Я смогла сдержаться, не съесть сладкое. Э, вот. За это себя, конечно же, хвалю. Я молодец. Надеюсь, что выдержу всю неделю. Так что до скорой встречи. Я обязательно буду снимать целую неделю. И, конечно, подписывайтесь на мой канал, потому что что Вид видео будет выходить целую неделю, так что есть повод посмотреть и подписаться. Вот. Всем удачи, всем пока-пока.